Итоги недели на телеканале УТР-студия. на здравствуйте. Киев и Брюссель парафировали соглашение об ассоциации. Теперь документ будет передан Совету ЕС для подписания. И хотя работа над текстом в части зоны свободной торговли еще продолжается, состоявшееся парафирование окончательное, говорят эксперты. И объясняют, это соглашение станет новой правовой основой отношений Украины и Европейского Союза. На этой неделе в Сеуле прошел саммит по вопросам ядерной безопасности. Участие в мероприятии принял и президент Украины Виктор Янукович. Целью саммита стало обсуждение сотрудничества стран в области ядерной безопасности и борьба с ядерным терроризмом. Глава украинского государства заявил, что Украина выполнила все обязательства по вывозу высокообогащенного урана. Во время визита в Корейскую республику Виктор Янукович обсудил и другие вопросы, в частности, совместное развитие украинских телекоммуникаций. О подробности визита президента в сюжете моих коллег. Корея отметила вклад Украины в укрепление международной ядерной безопасности в мире. Наша страна полностью избавилась от радиоактивных отходов, как и обещала ранее на собрании 2010 года в США. В рамках глобального саммита по ядерной безопасности в Сеуле президент Виктор Янукович встретился с премьер-министром Кореи Ким Хвансиком для обсуждения возможности расширения сотрудничества наших стран. Состоявшийся саммит сыграл важную роль в установлении системы ядерной безопасности и предотвращении ядерной опасности Правительство Республики Корея вместе с мировым сообществом высоко оценивает вклад Украины в этой сфере Украина и Корея, Украина и Корея находятся на большом расстоянии друг от друга, но их объединяет давняя дружба Поэтому для народа Украины Корея не является далекой страной Корея – близкий сосед, друг и партнер во время саммита Виктор Янукович встретился с генеральным секретарем ООН Банки Муном. Генсек ООН отметил помощь Украины в борьбе с последствиями катастрофы на Фукусиме в Японии. А президент Украины, в свою очередь, поблагодарил международное сообщество за поддержку в преодолении последствий Чернобыльской аварии. И рассказал, Украина намерена начать строительство нового саркофага над аварийным блоком ЧС – годовщину трагедии 26 апреля текущего года. Это общее достижение. Мы объединили свои усилия вместе с нашими партнерами, которые приняли участие во время проведения конференции в Киеве, в сборе средств, на строительство объекта укрытия. Мы в теме, мы на ходу. Это очень важно, и наши партнеры со всего мира это чувствуют. Кроме того, во время визита украинский президент обсудил вопросы затрудничества Украины и Кореи в разных сферах экономики. Среди наиболее интересных отраслей, по словам Виктора Януковича, машиностроение, электронная промышленность, сельское хозяйство, космос. Возможности дальнейшего экономического сотрудничества глава украинского государства обсудил с главой компании Hyundai, в частности, производство на территории Украины корейских автомобилей. Мы удовлетворены уровнем сотрудничества с Hyundai, рассчитываем, что в вопросах сотрудничества мы будем двигаться вперед, будет прогресс. Также мы заинтересованы в рассмотрении вопроса производства на территории Украины автомобилей Hyundai. Если вам это интересно, мы могли бы поработать над этим вопросом. Также важным для Украины является развитие телекоммуникаций, отметил Виктор Янукович. Поэтому власть готова всячески содействовать инвесторам в реализации этих проектов. Анна Костюченко, новости Утр. Курс на евроинтеграцию Украины остается неизменным. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович на торжественном собрании по случаю 20-летия Национального института стратегических исследований. По его словам, наша страна намерена углубить сотрудничество не только с евразийскими странами, но и Тихоокеанским регионом. Благодаря визитам в ряд стран, в частности Китай, Корейскую республику, Сингапур, Вьетнам, Украине удалось заложить фундамент для реального делового сотрудничества, заявил президент. Что же касается внутренней политики, то здесь, по словам главы государства, приоритетом остается. Модернизация. Наша программа... Наша программа действий должна учесть мировые тенденции, действовать наперед, предлагая стратегию долгосрочного развития страны. В внутренней политике такую стратегию можно назвать одним предложением. Глубокая системная модернизация государства, нашей экономики, социальной политики, государственного аппарата, гуманитарной сферы. Во внешней политике это, во-первых, развитие отношений со странами Запада. Это Европейский Союз, США, а также наш восточный стратегический партнер, Россия. С 1 мая 2012 года доплаты к пенсиям для участников войны увеличится на 30-50%. Об этом заявил президент Виктор Янукович на торжествах по случаю 25-летия основания Организации ветеранов Украины. Союзу исполнилось 25 лет. За это время к нему присоединились дети войны, участники локальных войн и военные в отставке. А самих ветеранов с каждым годом все меньше. Их осталось менее 200 тысяч. 7 марта глава государства обнародовал программу социальной защиты населения. Говорит, что теперь уверен в исполнении своих предвыборных обещаний, поскольку экономика возрождается. По его словам, до 1 мая инвалиды войны получат одноразовую помощь в 200 евро, а с 1 июля их пенсии возрастут почти на 20 евро. Так с 1 мая доплаты к пенсиям участников войны увеличится на 30-50%. процентов. Инвалиды войны до 1 мая получат около 2000 гривен одноразовой помощи. А с 1 июля 2012 года пенсии военных пенсионеров должны вырасти на 184 гривны. Мы знаем, что ту разницу между пенсиями необходимо убрать. И мы это сделаем. Премьер-министр Украины Николай Азаров призвал участников Таможенного союза, Россию, Казахстан и Беларусь, учитывать не только свои интересы, но и интересы крупнейших партнеров. Об этом он заявил в начале недели во время встречи с руководителем Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко. Премьер напомнил, что Украина отправила Таможенному союзу свои предложения относительно сотрудничества в формате 3 плюс 1 и получила соответствующие предложения союза, которые сейчас изучает. Мы максимально занимаем позиции благоприятствования, устранения всяких барьеров на пути взаимной торговли. Мы хотели бы, конечно, чтобы ваша коллегия, которая стала правопреемником комиссии таможенного союза, в общем-то, работала в направлении обеспечения благоприятных условий взаимной торговли, а не, так сказать рассматривал вопросы с точки зрения, скажем, каких-то только интересов трех стран. Органы юстиции Украины и Грузии обменяются опытом, в частности в области проведения государственных реформ в правовой и законодательной сферах. Соответствующую программу сотрудничества на ближайшие два года подписали в Киеве министры юстиции Украины и Грузии. Кроме того, на встрече присутствовал и премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что между Украиной и Грузией всегда складывались партнерские отношения. Украину больше всего интересует опыт Грузии по реформированию юстиции и созданию эффективной системы регистрационных услуг. О грузинской стороне хотелось бы узнать о создании электронной цифровой подписи, законодательстве о доступе к публичной информации и обеспечении прозрачности отношений власти и СМИ. Грузия, бывает остается для Украины важным региональным партнером, и с которой у нас очень хорошие связи, отношения. Мы искренне рады тому, что ваша реформа так позитивно сработали с точки зрения борьбы с коррупцией, наведения порядка в области государственного управления. Вот. Мы многое из того, что вы сделали, берем на вооружение. У нас очень хорошее отношение с Министерством юстиции Украины. Все вопросы мы решаем очень быстро, гибко. А насчет других вопросов мы всегда стараемся, чтобы продолжить хорошую традицию дружбы между Дву, двумя народами. На завершение переговоров с Израилем о зоне свободной торговли и подписании соответствующего соглашения в ближайшее время надеется премьер Николай Азаров. Об этом он сказал во время встречи с министром туризма Израиля Стасом Месежниковым в Киеве. Украинский премьер подчеркнул, что в 2011 году была успешно закреплена динамика развития двухсторонних отношений, в частности введения безвизового режима между странами. Премьер также выразил уверенность, что количество туристов из Израиля в Украину будет увеличиваться, отметив, что украинская сторона готова принять все необходимые меры для приема. Мы рассматриваем вашу страну в качестве одного из основных торговых партнеров. Вот. Надо сказать, что растет товарооборот у нас, он где-то там порядка 858 миллионов долларов. Но я уже не приходилось говорить. Считаю, что мы спокойно можем выйти на значительно больший объем, учитывая возможности наших экономик. Важным элементом нашего взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества должно стать, безусловно, двустороннее соглашение о свободной торговле. Отныне деятельность власти в Украине будет максимально прозрачной. Об этом украинский премьер-министр заявил во время круглого стола по обсуждению национального плана действий по внедрению международной инициативы партнерства «Открытое правительство». Для этого будут внесены соответствующие изменения в законодательство. По его словам, проект усилит ответственность властей перед гражданами. В мире инициативу поддерживает уже 40 стран. В прошлом году к ним присоединилась и Украина. Правительство за дня в день убеждаемся, что открытость, одна из самых востребованных сегодня вещей. Открытость вообще – одно из ключевых свойств современного общества и современной экономики. Мы твердо верим в то, что будущее Украины за самыми современными технологиями коммуникации и управления. Поэтому с самого начала взяли курс на повышение открытости и доступности деятельности власти на всесторонний диалог. Кроме того, Николай Азаров намерен заинтересовать бизнесменов в сотрудничестве с аграриями. Об этом глава правительства заявил во время встречи с экспертами и участниками рынка животноводства. Поголовье крупного рогатого скота за годы независимости сократилось в пять раз, рассказывают фермеры. Следовательно, и на рынках страны уменьшается количество мясомолочной продукции отечественного производства. А базарные прилавки переполнены заграничными товарами, которые, по словам экспертов, не отвечают стандартам качества. Если мы возьмем 90 е год, у нас практически 80% производилось мясо и молока в крупнотоварном производстве и только 20% населения. Сейчас ситуация перевернулась. У нас 80% мяса и молока производится населением и только 20% крупным товарным производством. А что отсюда вытекает? Во-первых, невозможность быстрого развития, так? а второе – низкое качество продукции. Денег не так много в стране, но те, которые есть, надо довести по-умному с тем, чтобы они действительно служили стимулами. Не только крупные животноводческие комплексы требуют государственной поддержки, но и частные хозяйства. Об этом премьер-министр сказал на заседании правительства. Николай Азаров требует от Министерства аграрной политики и продовольствия разработать инновационные механизмы государственной поддержки мясомолочной отрасли. А чтобы увеличить производство молока и мяса, Азаров предложил возобновить дотации, причем деньги выделять как крупнотоварным комплексам, так и крестьянам. Также глава правительства предложил аграриям объединиться. Нам нужно стимулировать создание кооперативов, производственных, перерабатывающих, обслуживающих и других. И кооперация сможет решить задания, которые одному не всегда под силу. Необходимо обеспечить условия крестьянам для того, чтобы они приобретали генетически качественное поголовье скота, качественные комбикормы и оборудование миниферм, предоставить ветеринарную помощь. Списки избирателей Украины к парламентским выборам в октябре 2012 года будут точными на 98-99%, заявляют эксперты. Некоторые погрешности могут случиться только по объективным причинам. Так, например, за 10 дней до голосования могут измениться данные избирателя. При этом специалисты напоминают, автоматическая система госреестра обновляется раз в месяц. На сегодня в базе данных реестра более 36 миллионов избирателей рассказывают эксперты. Причем сама система функционирует постоянно и не зависит от сроков проведения референдумов или выборов. По словам специалистов, данные обновляются ежемесячно на основе информации из разных министерств, в первую очередь МВД. И они включают фамилия имя, отчество, дату рождения и место рождения. Опыт функционирования базы данных налоговой службы показал, что этих сведений достаточно для того, чтобы избежать совпадений, когда могут существовать некоторое количество полных так сказать, синонимов, лиц, которые имеют одинаковое имя, фамилию и отчество, и даже родились в тот же день. Эксперты Венецианской комиссии приводят пример, а в России отсутствуют постоянные списки избирателей, а это приводит к массовым нарушениям на выборах. Впрочем, Венецианская комиссия обеспокоена созданием избирательных участков в Украине, ведь в законе нет четких критериев, по которым определяется величина округа. Если они будут создаваться без четких критериев, ну, нарушение в общем-то равенства, да? потому что можно создать маленькие избирательный округ, округа и, наоборот, в других регионах побольше. Очевидно, должны быть очень четкие ну, законом установленные критерии. Эксперты говорят, для проведения в Украине предстоящих парламентских выборов будет создано около 33 с половиной тысяч избирательных участков. Они, по словам специалистов, будут функционировать на постоянной основе. Такое решение должны принять до середины апреля. Анна Костюченко, Мирослава Мельник, Геркаркадым, Новости УТР. Тем временем Верховная Рада Украины планирует внести изменения в автомобильное законодательство. Депутаты предлагают уменьшить количество патрулей госавтоинспекции. Вместо этого хотят установить фото и видеосистемы выявления нарушителей на дорогах. В ГАИ говорят, таким образом будут бороться с коррупцией. Водители не будут контактировать с инспекторами, поскольку приборы полностью автоматизированы и автономны. Подробнее об этом в следующем сюжете. Контролировать движение транспорта и выявлять нарушителей дорожного движения будут новые автоматизированные системы фото-видеофиксации. и видеофиксации. ГАИ планирует установить около пяти тысяч таких приборов по всей Украине. Одна установка обойдется государству около 30 50 тысяч евро, согласно законопроекту, который рассматривается в Верховной Раде. Системы будут стационарными и автоматическими. Во-первых, таким образом реализуется принцип неотвратимости наказания, равенство всех перед законом, а также исключается возможность контакта инспектора госавтодепартамента с участниками дорожного движения, что, соответственно, способствует борьбе с коррупцией, которая, к сожалению, еще сегодня имеет место быть. Данные прибора будут поступать в единую базу, которая будет под контролем госавтоинспекции. Впрочем, от использования мобильных систем видеонаблюдения в ГАИ не отказываются. В частности, речь идет о приборе «Визир». Правда, инспекторов с такими приборами станет меньше. Изменения ожидают и перевозчиков. Если законопроект примут, лицензии на перевозку пассажиров заменят разрешительными карточками. В частности, это касается таксистов. Те, кого поймают без разрешения, будут наказывать. Ведь они нарушают не только правила дорожного движения, но и уклоняются от уплаты налогов. Санкции, которые могут быть введены, должны сдерживать граждан от нарушений, высокие штрафы, возможность задержания автомобиля, перемещения его на штрафплощадку или последующие его реализации именно для того, чтобы исключить, профилактировать осуществление таких нарушений. Сами таксисты о возможных новациях еще не слышали. Сейчас, чтобы получить лицензию на перевозку пассажиров, необходимо собрать немало документов. По словам водителей, им не важно, будет разрешение или лицензия. Главное – упрощение системы получения документов. Считаю, просто надо как-то упростить эту всю систему выдачи лицензии. Человек готов платить. Готов. Ну, как-то проще это все сделать. Он приехал бы в министерство инфраструктуры, ну, показал машину, показал себя, предоставил все документы. Я считаю, это надо делать как-то в одном месте. Была налаженная хорошо структура, были специалисты. А сейчас… Такси все, кто не попадя. Они уже не знают, какие там документы придумать, чтобы из народа вытянуть бабки. Вот и все. Нужно создать одно единое окно, куда может прийти таксист и сделать эти документы, а не бегать по всем инстанциям. Госавтоинспекции утверждают, разрешение это норма в Европе и Америке. Там их выдают в лимитированном количестве такси, необходимых для обеспечения предоставления услуги. В Украине изменения в автомобильном законодательстве заработают через три-четыре месяца после принятия закона. Юлия Война, Анастасия Точилова, Алексей Кальный, Александр Ковалевский, Новости Утр. Стратегию развития Киева до 2025 года презентовали в украинской столице в рамках первого инвестиционного форума. Его участниками стали 300 представителей деловых кругов из 15 стран мира. Проекты, которые определили столичные власти, касаются транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и развития информационных технологий. Местные власти предлагают потенциальным вкладчикам первоочередные проекты, в частности метро на Троещину, строительство делового центра «Киев-Сити» и создание инновационного парка «Бионик-Хилл». Столица готова к активному сотрудничеству с бизнесом подробнее об этом далее в сюжете. Киев город больших возможностей сегодня украинская столица получает половину всех инвестиций, которые вкладываются в экономику Украины. Именно поэтому глава киевской городской госадминистрации Александр Попов пообещал, что лично будет вести некоторые важные проекты инвестиционного форума. Киев уже сформировал портфель бизнес-предложений на общую сумму 15 миллиардов долларов. Глава КГГ акцентировал внимание на том, что городская власть Киева открытая и прозрачно в партнерстве с бизнесом. Мы возобновили наши планы и достижения, которые были ранее в различных отраслях нашей экономики. Это и строительство, и развитие инфраструктуры города. Имея такой план, мы определили перспективы и приоритеты. И поэтому полагаем, что Киев – это город, который должен быть комфортным для проживания киевлян а также развития бизнеса. Одним из направлений работы форума является международный деловой район Киев-Сити. Столичная власть предложила инвесторам пять площадок для строительства. Оптимально, в КГГ считают площадь на Сокорках Северных. По мнению экспертов, бизнес-район разгрузит один мост и переориентирует транспортные потоки. Впрочем, выбирать, где строить Киев-Сити, будут инвесторы. Ведь именно им придется инвестировать от 2 до 10 миллиардов долларов. Комплекс обязательно впишется в архитектуру столицы, убеждает главный архитектор Киева. Преимущество этого места Сокорки в том, что оно расположено на пути от аэропорта Борисполь к Киеву. Неподалеку находится мост, а также расположены две станции метро, что позволит людям очень удобно добираться на работу. Отсюда открывается вид на Днепр и Лавру. Проекты соответствуют стратегии развития Киева до 2025 года. Метро на Троещину, Международный деловой район и Инновационный парк улучшат инфраструктуру столицы и создадут новые рабочие места для киевлян. Поскольку столичный бюджет всех затрат на строительство этих объектов не покроет, привлекут спонсоров, рассказывает директор фонда эффективного управления. Главный приток инвестиций – это инвестиции частного бизнеса и частного сектора. И только частный бизнес способен, помимо финансовых ресурсов, еще и обеспечить приток новых технологий, новых навыков, новых подходов ко всем сферам жизнедеятельности города. Уже есть первые результаты форума. Подписан меморандум о строительстве четвертой линии Киевского метрополитена, новой ветки метро на троещину, стоимость которой составит более 1 миллиарда евро. Мария Кирсанова, Юлия Война, Анастасия Точилова, Александр Ковалевский, Новости Утр. Чтобы быть здоровым всю жизнь, недостаточно просто заниматься спортом и правильно питаться. Эксперты советуют еще и жить в экологически чистых домах. Об экотехнологиях в строительстве – далее в сюжете. Экологически чистые дома – это не миф, это реальность, убеждены представители российской строительной компании. Система зеленого строительства помогает создавать экологически безопасное жилье и одновременно сохранять экологию планеты. Впрочем, свести экодом без необходимых материалов невозможно. Для этого разработали специальную продукцию. Основной упор компании в последние годы – это экология, это борьба за сбережение энергии, за экологичное строительство. Поэтому многие строители, которые делают экологичные дома, пассивные дома, очень часто выбирают именно наши экологичные материалы. Такое желтое стекловолокно разработано по экологически чистой системе, с соблюдением всех мировых стандартов. Его структура утепляет дом и изолирует от посторонних звуков. Они поддерживают внутренний комфорт помещения и качество воздуха. Они обладают дыш дышащей структурой. Что это э, дает на практике? На самом деле э, материалы позволяют свободно э, влажному воздуху, пару выходить из помещения. Таким образом, не формируются влажных мест. Идею зеленого строительства использовали при возведении спорткомплекса Олимпийский, Донецкого аэропорта и многих гостиничных комплексов в Украине. Юлия Война, Екатерина Сметана, Александр Ковалевский, новости УТР. Против запрета абортов выступает вице-премьер-министр, министр здравоохранения Раиса Богатырева. По ее словам, запрет на искусственное прерывание беременности приведет к подпольному оказанию этой операции. Также профильный министр намерен уделить особое внимание профилактике инфекционных заболеваний. Для этого, по словам Раисы Богатыревой, крайне важно вернуть доверие граждан к вакцинации и проводить своевременную иммунизацию населения. Препараты от гипертонии и сахарного диабета подешевеют благодаря внедрению референтных цен. Теперь государство будет определять граничные цены на некоторые группы лекарств. Правда, коснется это пока только импортных медикаментов. Ситуацию с ценами на лекарства узнавали наши корреспонденты. В Украине собираются внедрить европейскую практику частичной компенсации стоимости лекарств, а также референтные цены, говорят в Минздраве. Впрочем, приобрести медикаменты дешевле смогут лишь диабетики и гипертоники, при условии, если лекарства будут импортными. Эксперты объясняют, отечественные медпрепараты и так дешевле, чем в Европе. Что касается ценно импортные брендовые, в нашем государстве их следует снижать. Специалисты приводят пример: болгарские лекарства в Украине стоят на треть дороже, чем в самой Болгарии. Если внедрить референтные цены, украинцы смогут покупать медикаменты на 20-30%. Сейчас мы говорим о том, что уровень это где-то около 20-30% процентов на, именно на брендированные генерики. Еще э, хочу подчеркнуть, что регулирование коснется да, в, даже в пилотном проекте по конкретной молекуле не всего ур, уровня препарата, а, например, из 10-12 препаратов регулирование коснется 5%. Кроме референтных цен, государство будет также компенсировать расходы на лекарства. К примеру, государство будет подписывать договор с определенной аптекой, которая будет продавать тот же инсулин значительно дешевле. Аптека за свои, и аптечная сеть за свои средства покупает инсулины, но не выше референтной цены. И возмещение, только, оно продает инсулины, передает инсулины по рецептам больным, а в конце месяца им осуществляется... Компенсация затрат на приобретенные инсулины по рецепту. Впрочем, снижение цен на отдельные группы лекарств следует ожидать не раньше 2013 года, отмечают в Минздраве. Ведь государственная закупка медпрепаратов в этом году практически завершена. Анна Космина, Мирослава Мельник, Евгений Степанов, Новости УТР. Праздники обычно собирают толпы людей. Евро-2012 не станет исключением. По оценкам экспертов, наплыв туристов в Украину увеличится на 40%. Но мировой опыт показывает, такие скопления несут не только радость, но и угрозу для здоровья и жизни людей. Толпа может стать неконтролируемой и превратиться в давку. Кроме того, случаем могут воспользоваться и террористы. В преддверии Европервенства в Министерстве чрезвычайных ситуаций Украины решили повысить культуру безопасности. Как действовать в опасной ситуации, расскажут наши журналисты. 19 терактов было совершено в Украине за время независимости. В сравнении с мировой статистикой цифра невелика. Но украинцам все равно не следует забывать о собственной безопасности, говорят в МЧС. Эксперты отмечают, в основном украинцы не знают правил поведения во время чрезвычайных ситуаций. Согласно опросам, в городах, где будут проходить матчи Евро и в Крыму, почти 80% граждан не знают, как вести себя во время пожара или давки. Террористические акции опасны не техногенными последствиями. Достаточно сделать так, чтобы на стадионе началась паника, вследствие чего может погибнуть много людей. В МЧС сейчас проводят активную работу со стюартами, которые задействованы на стадионе и должны квалифицированно проинструктировать население в случае опасности. На стадионе существует буферная зона, где человек не может самостоятельно спастись. В таком случае на помощь придут эвакуаторы. По статистике, почти половина украинцев в случае чрезвычайной ситуации полностью полагаются на спецслужбы, но и действия самих граждан крайне важны. Активисты компании Антитеррор создали специальный веб-сайт, где четко прописаны правила поведения на случай ЧП. Отдельное внимание уделили родителям, следуя предписаниям, они должны предупредить опасность, с которой могут столкнуться их дети. Ознакомиться с сайтом говорят авторы. Задача каждого, кому не безразлична жизнь близкого им человека. Одни из многих правил озвучивают сами организаторы. Первое правило: уныкать. Потом в первую очередь, необходимо избегать толпы, не толкать людей, не поднимать мобильные, упавшие вещи, так как это чревато оттоптанными руками. Кроме того, необходимо заранее присмотреть себе безопасное место на всякий случай. Лозунг информационной кампании – слово «знаю». Следовательно, только осведомленность поможет уберечься от беды. Информационные брошюры на разных языках будут распространять во время чемпионата во всех принимающих городах. Анна Золотаревич, Анна Костюченко, Евгений Степанов. Новости УТР. В преддверии подготовки к Пасхе украинцы могут спокойно закупать все для выпечки. Цена на сахар – один из основных необходимых для куличей продукт, пока остается стабильной. Впрочем, эксперты не исключают некоторое подорожание к концу весны. По их прогнозам, стоимость сахара к лету может подняться по крайней мере на 10%. Чего еще ожидать в сладком секторе экономики, смотрите далее. По прогнозам некоторых специалистов, с наступлением лета цена на сладкий песок увеличится. Впрочем, подорожание будет незначительным. Поэтому заполнять ли кухонные полки сахаром впрок, эксперты советуют решать самостоятельно. В пределах 10% повышение цен возможно в начале лета. Здесь каждый должен выбирать для себя, принципиально ли для него эта сумма, есть ли возможности хранения. Рост цен будет, но не спекулятивный, в привычных пределах. Оптовая торговля сахаром несколько отличается от розничной. Так, из-за избытка сахара на внутреннем рынке оптовые закупки упали до 20%. По словам экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что рынок ограничен только внутренним потреблением. На запропоновано. Министерством агрополитики внесено на рассмотрение Кабинета министров постановление о снижении минимальной цены на сахар. Она на сегодняшний день составляет 591 евро за тонну. Мы предлагаем установить цену на уровне 510 евро за тонну сейчас. а на следующий маркетинговый год планируется оставить 591 с целью поддержки производителя. Болезненным остается вопрос экспорта. Впрочем, и здесь есть некоторые изменения. Так за прошедшие полгода Украина продала 12 тысяч тонн сладкого песка в страны Азии. По словам специалистов, эти объемы пока не велики, но рынок сбыта налаживается. Анна Костюченко, Екатерина Сметан, Евгений Степанов, новости Утр. Киевводоканал устанавливает жесткий лабораторный контроль питьевой воды на время весеннего половодья. Значительные объемы тающего снега, который содержит в себе песчано-соляную смесь, а также всесезонные загрязнения воды природными веществами, могут ухудшить ее качество в источниках рек не Десны. Чтобы жители столицы могли получать чистую воду из своих кранов, в Киевводоканале заранее создали необходимый запас реагентов. Подробнее в сюжете. 230 тысяч тонн снега, содержащего песчано-соляную смесь, после зимы вывезли за пределы столицы коммунальщики. С приходом тепла опасные вещества могут попасть в поверхностные источники Днепра и Десны. Киев водоканале установили усиленный контроль питьевой воды. На сегодняшний день загрязнения воды не наблюдается, отмечают специалисты. Это подтверждают лабораторные исследования. Период в период половодья мы устанавливаем более жесткий лабораторный контроль, расширяем спектр показателей и их частоту по Десне и Днепру. Под жестким контролем находятся этапы водоподготовки и распределительная сеть города. На случай резкого ухудшения качества воды этой весной в канале предварительно закупили половиной тысячи тонн реагентов. Этого достаточно для бесперебойного снабжения питьевой водой киевлян, утверждают специалисты. В этом году на март, апрель и первую половину мая уже закуплено половиной тысячи тонн коагулянта, необходимое количество хлора и реагентов. Киевводоканали уверяют, на сегодняшний день качество питьевой воды, поставляемой в дома киевлян, отвечает всем действующим нормативам и находится под постоянным контролем специалистов. Анна Космина, Максима Остапенко, Евгений Степанов, Новости УТР. Такой была эта неделя. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч на телеканале УТР.